Приветствую, с вами Чесрок, и сегодня я расскажу вам, как установить русификатор на игру Reason. Данный метод работает не только на стимовской версии игры, так что пользуйтесь. Сначала находим папку, где установлена игра. После того, как убедимся, что мы нашли правильно папку, нам просто необходимо разархивировать ее внутрь самой игры, а далее заменить файлы. Это, в принципе, достаточно просто. Делайте все, как указано в данном видео, и проблем у вас возникнуть не должно. Ну и после того, как мы укажем путь извлечения архива, нам остается только немного подождать, и у нас уже полностью переведенная игра. Если у вас возникнут какие-либо сложности с установкой или какие-либо проблемы, обязательно пишите свои комментарии, я попытаюсь вам помочь. Ну вот и все, осталось только проверить. На протяжении всей истории человечества этим миром правили боги, а люди были их рабами. Все в этом мире когда